Друзья, если вы хоть раз задумывались, а зачем вам может понадобиться монопод, вот парочку идей, зачем. При использовании моноподов мы увеличиваем нашу стабильность, не теряя маневренность. Мы можем снимать на чуть более длинных выдержках, а при съемке видео у нас не будет шевеленки. Современные моноподы делятся на два типа. Это простые так называемые фотомоноподы, а также появились видеомоноподы. Отличие между ними, в видеомоноподе появился вот такая вот тренога снизу, сверху сразу идет небольшая видеоглава. У классических моноподов снизу идет резиновая пятка, которую можно слегка открутить, и мы увидим здесь небольшой шип для того, чтобы втыкаться в землю. Сверху есть, как правило, либо четверть дюйма, чтобы напрямую вкручиваться в нашу камеру, либо бывает три восьмых для того, чтобы прикрутить сюда какую-то голову. Например, накрутив вот такую вот небольшую шаровую голову, мы получим возможность, не меняя положение нашего монопода наклонять нашу камеру в нужную сторону. Вот такие вот видеомоноподы сейчас набирают огромную популярность, поскольку они компактные и они позволяют видеооператорам быть маневренными и делать совершенно потрясающие стабильные кадры с разного рода панорамированием и очень быстро перемещаться. Ножки снизу позволяют нам как иметь Полноценную опору, либо мы можем расслабить здесь шарнир и выполнять разного рода наклоны и добавить кинематографичности нашей картинки. Но на этом использование моноподов не заканчивается. Нерезкое использование моноподов для того, чтобы нашу камеру приподнять выше. А также вместо камеры сюда можно нацепить, например, фотоспышку и иметь возможность вынести фотоспышку на гораздо большее расстояние от камеры. Мы можем использовать тот же самый монопод. Через специальное крепление, например, мы можем его прицепить к тому же самому штативу либо осветительной стойке и использовать его как выносной кронштейн, чтобы вынести нашу камеру от оси штатива либо стойки в сторону. Как видите, казалось бы, у такой уже устаревшей и утратившей свою актуальность вещи, как монопод, появилось и обновление, а также люди придумали им гораздо больший функционал. А это все, что я вам хотел рассказать про моноподы. С вами был магазин 812 фото. Счастливо!